Совершенно очевидно, что дело о миллионах рублей за потоптанную травку является политически мотивированным, потому что очень много всяких мероприятий проходило в городе. И я думаю, что если взять какой-нибудь митинг Единой России, где также точно э, и нарушают, и разрушают иногда <coughs> предметы городского хозяйства, так скажем, то понятное дело, что им ничего за это не будет, когда с людей требуют деньги за то, чего никто толком не доказал, и за тот ущерб, который посчитали буквально за минуты после и предъявляют какие-то непонятные люди, то это, конечно, просто бред и сумасшествие. Вот, я могу сказать, что, конечно, э, ну, как бы градус бреда повышается, и, наверное, мы еще увидим не такие дела, но это вот уже не первая ласточка и не последняя. К сожалению, удивляться в данном случае нечему.